Юноморец. Россия, лежащая в параличе, Донбасс уничтоженный, весь вообще. Насмешка, издевка Европы, гримаса хихикания над геноцидом Донбасса, Гримаса такой русофобской утробы, где Запад нацизма, ликующий злобы, оружие, денег, бездонная масса хихикает над геноцидом Донбасса? Россия, лежачая в параличе, как страны, сдающие всех, вообще, нацистам, войскам гитлеряческой массы, Европа – роддом этой массы, гримасы, в которой насмешка того гитлерия, зверья, что страна разгромила, моя. Сегодня нацисты такого закваса хихикают над геноцидом Донбасса. Россия, разбитая параличом, а Запад единый, ее палачом, ликующий Запад, звериные утробы единства, равны гитлерию русофобы. И в этом единство, где Запад гримаса хихиканья над геноцидом Донбасса. Россия не ляжет под Запад лежачий в единстве, где ржет русофоб гитлерячий, угробит Россию. Таких палачей единство освенцем, работа печей, которые суть гитлерячих речей, свидетель я этого, не книгачей. Того геноцида, что здесь и сейчас, угробит Россию, диктует сочасть, восторгом единства, чье главное качество угробит Россию, мечта гитлерячества. Россия, лежащая в параличе, Донбасс уничтоженный, весь, вообще, Нацисты, чья прет геноцидная власть, Россия порвет геноцидную пасть. Нацизма, его гитлерячие утробы, чертовски равны гитлерю русофобы. Угробить Россию, вопящей мне России, где Бог на моей стороне? Иначе бы в Киеве, в Бабьем Яру, мне вырыл бы Запад с восторгом дыру. Того геноцида, который теперь угробит Россию. Мечтающий верь. Это написала юноморец уроженка Киева, которую украинские фейкометы и пропагандисты уже записали в борцы с антинародным российским режимом и во плод украинства. Юноморец это гражданин, это человек, который пережил Бабий Яр. Она действительно не по книгам знает, о чем она говорит.